Помните, что у вас начинается ваш новый личный год. И я хочу пожелать вам, чтобы в этом году обязательно произошло что-то запоминающееся, положительное. И если вы ожидаете каких-то перемен, то чтобы они обязательно наступили. 2 числа будет полнолуние в рыбах в вашем шестом секторе, который отвечает за работу и здоровье. Полнолуние — это всегда кульминация или завершение какого-то процесса. Поэтому по данному полнолунию могут решаться важные вопросы, связанные с темой работы, трудоустройства. В целом это такой период, когда вы можете принимать решения и по поводу каких-то бытовых мелочей, которые отнимали слишком много вашего времени и внимания. По полнолунию это может быть завершение, выполнение каких-то обязанностей перед кем-то. Тем более, что в день полнолуния ваш правитель Венера будет находиться в оппозиции к Сатурну, на оси 4-10 сектор. Это подчеркивает также поиск баланса в работе и в семейных делах. И, скорее всего, данная полнолуние будет эти сферы также затрагивать. 4 числа Венера будет делать благоприятный аспект к Меркурию и напряженный к Марсу. Этот день подчеркнет важность поиска компромисса общего языка с окружающими людьми, особенно на работе. Это период, когда стоит в некоторых вопросах занимать выжидательную позицию, позицию наблюдателя, не принимать активные действия в решении каких-то вопросов. Учитывая то, что Марс в этом месяце очень медленный, и 9 числа он разворачивается в ретроградные движения в вашем седьмом доме, это может подталкивать вас очень активно выяснять с кем-то отношения или вмешиваться в какой-то конфликт, или вспоминать прошлые обиды. В целом лучше от этого воздержаться. И данный аспект может скажем, проявиться как возможность выбор сделать, либо вмешиваться в какую-то ситуацию, либо нет. Кстати, аспект между Венерой и Марсом будет еще повторяться в конце сентября. И помимо темы конфликтов и поиска баланса в взаимоотношениях, это также может затрагивать и тему финансов в браке, а также тему поиска компромисса. С 5 по 27 число Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов будет находиться в вашем знаке. И это очень благоприятное время для того, чтобы решать бумажные вопросы, для того, чтобы обсуждать все то, что назрело вместе с каким-то человеком, искать человека, с которым вы можете посоветоваться. В целом, весы ⁇ это партнерский знак. И то, что Меркурий будет находиться в Весах, это значит, что вы будете иметь возможность проявить свою природу очень ярко и проявить себя во взаимоотношениях с кем-то. Так что месяц в целом очень хороший для интеллектуальной деятельности и для Личного развития. С 6 сентября по 2 октября Венера будет находиться в вашем 11 секторе. И это будет благоприятное время для взаимодействия с группами, коллективами, единомышленниками. Это хорошее время для работы в команде. В целом Венера в одиннадцатом очень часто дает такой момент, что мы получаем что-то легко, материальное благо или полезные контакты. Это возможность получить результат в каком-то деле. Помимо этого, Венера в одиннадцатом также благоприятно будет влиять на тех, кто работает удаленно, онлайн. И также это хорошее положение для того, чтобы объединять людей вокруг своей идеи, особенно если это действительно что-то очень полезное. Как я уже сказала, 9 числа Марс разворачивается в ретроградное движение. Мы берем три дня до и три дня после. Это будет очень важная неделя именно в плане взаимоотношений. Это очень важный период, когда нужно искать конструктив в любой ситуации, так как все таки Марс будет находиться в соединении с Лилит, и поэтому может быть желание резко решать какой-то вопрос или не изучить до конца какое-то дело. Поэтому старайтесь проявлять последовательность и… Не спешите в процессе решения каких-то важных вопросов. 10 числа Меркурий будет делать оппозицию к Херону на вашей оси 1 седьмой дом это ось взаимоотношений. Данный аспект может давать неуверенность, шатание, колебания или, скажем так, невозможность принять решение. Поэтому в целом, в целом этот день не подходит для важных встреч и переговоров. 13 числа Юпитер разворачивается в прямое движение в вашем четвертом доме, и этот разворот повлияет на ваши семейные дела, на тему недвижимости. В целом это может проявиться как улучшение жизни. К примеру, это будет новое приобретение для дома, которое делает вашу жизнь более комфортной. Или это может касаться какого-то важного события в жизни вашего супруга или родителей. 13 числа Венера будет делать тренинг Хирону и будет затронут ваш 11 и 7 сектор. Вот это хороший день для поиска компромисса, конструктива, для того, чтобы договариваться. И в этот день вы можете получить два альтернативные предложения, почувствовать возможность выбора. Главное не затягивать процесс выбора и как можно быстрее определиться. 15 числа Венера будет делать квадрат к Урану и будет затронут ваш восьмой сектор финансов. И этот сектор связан с нашим эмоциональным восприятием, поэтому в целом день нестабильный в эмоциональном плане. Также возможны финансовые траты, которые вы не планировали. 17 числа будет новолуние в Деве, в вашем двенадцатом доме. Новолуние это начало чего-то нового, но не обязательно это происходит именно в День Новолуния. Скажем так, в День Новолуния только зарождается что-то новое, это могут быть только мысли, планы, идеи. Но в целом 12 дом имеет отношение к теме, когда человек уходит от активного воздействия на какую-то ситуацию. Опять-таки это о позиции наблюдателя, о позиции, когда можно управлять каким-то процессом изнутри, из-за кулис. Это может быть начало процесса подготовки к чему-то, к поездке за границу или к презентации какого-то важного проекта. В любом случае после новолуния в 12 доме стоит… Беречь свои нервы и свои силы, и это такая позиция будет только на пользу. 22 числа Солнце переходит в знак Весы на месяц, и это будет хорошее время для работы над собой, для самопрезентации, но за счет, опять-таки, новолуния в 12 секторе, какую-то часть жизни нужно будет спрятать. Это может касаться вашей личной жизни или каких-то семейных дел но при этом в работе вы можете продолжать быть очень активным человеком. И это Солнце в первом доме, наоборот, может помочь вам даже проявить какие-то очень яркие качества своего характера, привлечь к себе внимание и заслужить авторитет. 23 числа Марс будет в точном соединении с Лилит. Это соединение может ощущаться на протяжении всего месяца, но именно в конце месяца, в 20 числах, оно будет ярче всего себя проявлять. И 24 числа будет оппозиция Меркурия к этому соединению, поэтому 20 числа сентября — это довольно-таки конфликтное время. И эти конфликты могут проявиться как на работе, так и в личной жизни, могут быть какие-то недопонимания. Также, так как… Марс ретроградное соединение, если будет в Вашем седьмом доме, это может касаться какой-то стрессовой ситуации, которая происходит в жизни Вашего мужа или жены. То есть иногда это может проигрываться не в Ваших делах, а в делах человека, с которым Вы находитесь рядом. 27 числа Ваш Управитель Венера будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, и этот день предоставит вам какую-то новую возможность. Будьте внимательны к тем предложениям, которые поступают в этот день, и к новым знакомствам. 29 числа Сатурн разворачивается в прямое движение в вашем четвертом секторе. Опять фокус внимания на семью и недвижимость, на родителей. Это какая-то очень яркая ситуация, связанная с вашим личным долгом, ответственностью. Это важный период для тех, кто сейчас строит свою недвижимость или активно занимается ремонтом. Это процесс движения вперед. Октябрь будет намного активнее в плане недвижимости, семейных дел, чем сентябрь и август. И, наконец, последний аспект, о котором мы поговорим, произойдет тоже 29 сентября. Это будет Трин Венеры к Марсу и Лилит, которые будут еще в соединении. Этот аспект проиграется в плане взаимоотношений в коллективе, в группе. Важно, скажем, не перегибать в каких-то вопросах взаимоотношений. Этот аспект может давать желание, скажем так, действовать не совсем искренне или не совсем честно